Друзья, всем доброго дня, меня зовут Сергей, это канал Икигай, И в этом видео я дерзну и составлю полный сценарий движения цены на ближайшие несколько лет Вплоть до 25 года И только время покажет, реализуется ли этот сценарий или нет Но я буду полностью его придерживаться И возможно через несколько лет я такой посмотрю это видео и скажу, свершилось В прошлом видео я сделал для себя колоссальное открытие но я копнул еще глубже и объединил две теории воедино. Все теории связаны числами Фибоначчи. И у меня будет к вам небольшая просьба. Как мы знаем, успех в этом мире достигают те, кто вышел за рамки привычного мышления. Так вот, я хочу, чтобы вы хотя бы на время этого видео отложили все нормальное в сторонку и вышли за рамки привычного мышления. Я хочу, чтобы вы посмотрели на график моими глазами. Итак, во-первых, я посвящу буквально пару минут обоснованию теоретической части, чтобы ваш мозг адекватно принял эту информацию. Я это все дело изучал, и для меня это нормально. Но вы этого, скорее всего, не изучали, и для вас это кажется ненормальным. Именно поэтому я буду подводить теоретические выводы. Итак, давайте начнем. Начнем мы с золотой спирали. А золотая спираль полностью состоит из чисел Фибоначчи и отношения между ними. То есть мы видим 21, 13, 8, 5 и так далее. Все это числа Фибоначчи. И, естественно, она стоит также из числа φ, то есть 1,618. Вот пример отношения числа φ. И золотая спираль не имеет ни начала, ни конца. То есть она может простираться бесконечно вглубь и бесконечно вдаль. Такую спираль можно рисовать только лишь благодаря числа Фибоначчи. По-другому эту спираль не сделать. И данная золотая спираль есть в природе. Плюс ко всему наша, наши пальцы, наше запястье, все наше тело стоит из числа Фи и отношения. К примеру, наша голова, если взять за основу 1, то расстояние от подбородка до глаз равняется расстоянию 0,618 по Фибоначчи. Это золотое сечение. В строение мира вложено невероятное количество разума, и числа Фибоначчи люди используют... И в архитектуре, и в искусстве Возможно, нароком, возможно, ненароком Но нам так больше нравится Если соблюдается пропорция Фибоначчи То нам кажется это, это красивым Поскольку наше мышление и весь наш мир устроен именно так Везде присутствуют эти самые числа Фибоначчи Плюс ко всему, есть такая книга Трансерфинг. Многим она кажется необычной и какой-то эзотерической, но тем не менее это просто нестандартное мышление Напоминаю, что только лишь люди с нестандартным, непривычным мышлением добиваются высоких результатов Так вот, в книге есть такая цитата, постараюсь вспомнить по памяти Мы проживаем жизнь и ощущаем течение времени, как будто смотрим фильм, то есть последовательно кадр за кадром Тем не менее, если мы выйдем кинопленку и разложим по всей длине, то что получается? Все кадры существуют одновременно то, что было, никуда не ушло, а осталось. А то, что будет, есть уже сейчас. У меня тут есть книга «Волновой принцип Эллиота». Напоминаю, что волны Эллиота построены исключительно на Фибоначчи. И данная книга начинается со слов «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Это цитата из Библии. «Екклезиаист». Есть такой человек, Яков Циперович. Очень интересно, почитайте про него. Он принес клиническую смерть. Их смотрите. В результате сильнейшего отравления у него остановилось сердце и, вопреки всем известным медицинским срокам, он в течение часа находился в состоянии клинической смерти. Через час сердце заработало снова, но себя он пришел только через неделю. И очнувшись, его тело очень резко изменилось». Он не спал уже многие-многие года То есть он просто не может спать, температура его тела снизилась И физически он стал гораздо сильнее Голосы и мысли стали совершенно другими и так далее То есть очень интересная ситуация с этим человеком произошла И интервью, меня интересует интервью Смотрите, вопрос Хотелось бы узнать, видели ли вы что-либо во время клинической смерти? Яков отвечает Я превратился в свет и в виде этой световой субстанции С огромной скоростью я мчался сквозь гигантскую спираль Время от времени останавливались на каких-то ее витках там было все, прошлое, будущее, настоящее Но поток, который все это сквозь меня проносил, я явно давал понять, что время, которое течет на земле, здесь не имеет никакого значения И поэтому прошлого, настоящего и будущего просто не существует Правда это или нет, об этом человеке я не знаю, я с ним не общался и не видел, что он может делать Тем не менее, он говорит все то, что описано во многих книгах и также здесь присутствуют числа Фибоначчи То есть золотая спираль Так вот, переходим на график а Смотрите, давайте я нарисую, конечно, криво нарисую, но тем не менее. Вот у нас золотая спираль идет, потихоньку сужается, сужается, сужается и превращается в одну большую точку. Данная точка чисто визуально является серединой. Так вот, приступаем к анализу. Итак, первая теория, основанная на волнах Эллиота. Мы знаем, что рынок имеет 5-волновую структуру. И у нас происходит 5 волн роста и далее 3 волны Коррекции и все это у нас масштабируется и эти масштабы, внимания могут бесконечно расширяться и могут бесконечно сужаться в рамках, конечно же, нашего восприятия времени, то есть это все есть и на одной минуте и на одном месяце. Так вот, что мы на биткоине видим? Мы видим целых три медвежьих рынка. Вот наши три медвежьих рынка и по логике именно здесь, именно в данном месте должна была быть более длительная коррекция, но ее не происходит. Смотрите, волны имеют свойство расширяться. А в особенности третья волна, которая никогда не является самой короткой Расширение выглядит примерно вот таким вот образом Вот первая волна, далее идет третья волна, которая расширяется на другие 5 волн в более локальной картине Далее уже происходит четвертая волна и только потом пятая Я считаю, что мы видим это самое расширение Обратите внимание на данный угол наклона этого тренда Далее коррекция, и потом мы пошли вот таким вот образом То есть мы можем предположить, что это у нас расширенная третья волна Раз, два, три, четыре, пять Далее будет четвертая волна коррекции И уже пятая финальная волна роста И у нас получается вот такая вот структура То есть расширение третьей волны Теперь обратите внимание, что бычий рынок, который у нас был в 2017 году Находится посередине третьей волны То есть вот у нас раз, два, три, четыре, пять Третья волна является серединой Но при этом... А сама третья волна уже в более масштабной картине Вот это вот раз, два, три, четыре и пять также является серединой. Тем самым мы находим, что 2017 год является абсолютной серединой всего этого масштабного бычьего рынка, который еще не закончился. Теперь обратите внимание, что я нарисовал инструмент окружности по Фибоначчи по этому 2017 году, именно предполагая то, что мы находимся по середине. Эти предположения основаны не только на расширении третьей волны, но также мы в 2017 году видим огромное множество подразделений. То есть, смотрите, до этого... До 2016 года мы в бычьем рынке видим определенную хорошую, ярко выраженную структуру. После 2017 года мы также видим хорошую, ярко выраженную структуру. Но в 2017 году мы видим кучу подразделений. То есть очень-очень много расширений. И мы видим, что чем ближе к центру, тем больше окружностей. И тем больше точек соприкосновения с этими окружностями. То есть по данной теории расширения третьей волны все очень-очень хорошо сходится. Теперь пойдем по порядку. Я это уже говорил в прошлом видео, тем не менее, я это еще расскажу, чтобы данное видео было полным сценарием движения цены. Смотрите, что мы видим. Медвежий рынок, который начался после 2017 года, образовался... В красном круге и закончился в оранжевом круге, а медвежий рынок до семнадцатого года образовался в оранжевом круге и закончился в красном круге. Далее мы видим, что коррекция данного медвежьего рынка составила 84%, а коррекция предыдущего медвежьего рынка составила 86%. Полностью одинаковые значения и одинаковое местоположение в пространстве. А смотрите, что мы видим далее. Обратите свое внимание на оранжевый круг. Здесь мы видим коррекционное движение на границе оранжевого круга. И здесь мы видим коррекционное движение на границе оранжевого круга. И данное движение здесь составило 71%, а движение здесь составило 75%. Опять же, полностью одинаковые коррекции в одинаковом местоположении относительно центра. Также обратите внимание, что до этого мы увидели здесь рост, и здесь мы также увидели рост. Теперь обратите свое внимание на зеленый круг. Вот на этот зеленый круг. Здесь мы видим полноценное повышение до границы зеленого круга и здесь мы видим полноценное повышение до границы зеленого круга теперь на самой границе зеленого круга мы видим коррекцию здесь и здесь коррекция в нашем бычьем рынке составила 54 а коррекция здесь мы уже с вами это в прошлом видео обсуждали составила 56 процентов то есть и здесь и здесь полностью одинаковые коррекции и они находятся на границе зеленого круга Одинаковое местоположение Тем самым, что мы видим? Мы видим, что от центра круга исходят совершенно одинаковые движения Как бы странным это ни казалось, но это факт То есть от центра мы видим полностью одинаковые движения Вот раз, вот два, вот три, вот четыре, пять и 6. Также, друзья, обратите внимание, что прямо сейчас на биткоине у нас происходит коррекция. И в данный момент она составляет примерно 40%. Теперь, друзья, здесь у нас также была коррекция. Давайте посмотрим какая. То есть мы сейчас рассматриваем синий круг. Коррекция 45%. Если мы отмерим 45% по нашей коррекции, то это будет 37 тысяч долларов. И по этой логике мы еще можем кольнуть данный. Диапазон, кольнуть и что будет дальше Смотрите Здесь после этой коррекции в 45%, а точнее до этой коррекции Мы видим движение вверх перед медвежьим рынком Обратите внимание, что мы видим движение вверх до границы синего круга То есть если мы предположим здесь движение вверх примерно до границы синего круга То это будет значение в районе 100 или 120 тысяч долларов То есть после небольшого движения вверх Вероятно, мы можем увидеть возникновение медвежьего рынка, как и здесь Друзья, обратите внимание, что здесь была коррекция на 93% А теперь совестим это с волновой теорией расширения третьей волны То есть, если у нас здесь первая находится волна, здесь вторая Здесь расширенная третья волна, которая уже имеет в себе 5 волн То мы с вами можем предположить здесь медвежий рынок, причем более масштабный Поскольку это будет четвертая волна всей этой модели И после этого медвежьего рынка что мы видим на графике? Мы видим дальнейшее движение вверх и выход из этого круга То есть после данного медвежьего рынка, очень такого масштабного, мы можем увидеть очень сильный рост к 2025 году А чуть позже я объясню, почему именно к этому времени И возможно, этот рост повлияет очень многие факторы других рынков Например, друзья, индекс S&P 500, фондовый рынок Месячный тайфрейм Обратите внимание что мы здесь ведем начало с 1871 года и находимся в пятой масштабной волне роста Следовательно, мы здесь можем ожидать в ближайшем будущем, в ближайшие несколько лет крупную коррекцию И на фоне этой коррекции у нас может биткоин совершить масштабное движение вверх и произойдет полноценное принятие криптовалют во всем мире Теперь поговорим опять же о возникновении медвежьего рынка Давайте я это нарисую на отдельном графике, все это сотру Смотрите, месячный таймфрейм возьмем за основу Самый первый медвежий рынок на биткоине Вот самый первый крупный медвежий рынок 2011 года И я возьму инструмент «Временные периоды по Фибоначчи» И нарисую это по данному медвежьему рынку Закончился он в декабре 2011 года Теперь смотрите Временные периоды Фибоначи это и есть число Фибоначи, то есть 1, 2, 3, 5, 8 и так далее. Пойдем по порядку. Здесь мы видим сильный рост и консолидацию. консолидацию. На цифре 2 мы видим более уверенное движение вверх и дальнейшую консолидацию. А на цифре 3 мы видим еще более импульсивное движение вверх. И теперь обратите внимание, что на цифре 5 у нас начался медвежий рынок на биткоине. На цифре 8 начался у нас бычий рынок на биткоине. На цифре 13 начался у нас медвежий рынок в 2018 году И на цифре 21 мы сейчас находимся То есть по данной логике цифра 21 может говорить о ближайшем начале медвежьего рынка Это у нас месячный тайфрейм, может быть погрешность И в течение ближайших двух месяцев у нас может начаться медвежий рынок Причем достаточно масштабный Мы видим, что каждое, абсолютно каждое значение Fibonacci что-либо значит И обратите внимание, что в этот период с 13 до 21 мы видим медвежий рынок и бычий рынок одновременно. Предыдущий период включает в себя только бычий рынок, а до этого период включает в себя только медвежий рынок. По данной логике масштабируемости мы можем предположить, что период с числа Фибоначчи 21 до числа Фибоначчи 34 будет включать в себя медвежий, бычий и еще один медвежий рынок. При этом мы помним, что мы предположили, что ближайший медвежий рынок будет вероятнее всего являться четвертой волной всей этой модели. То есть всего этого бычьего масштабного рынка. То есть следующая финальная волна будет пятая. И потом последует уже более масштабный медвежий рынок, который будет в разы дольше, чем предыдущие, Поскольку тем самым у нас образуется цикл из первой волны и второй волны. И я предполагаю, что число 34 будет служить началом именно бычьего рынка, то есть третьей волны в более-более более масштабной картине. Конечно, до этого нам еще жить и жить, нас интересует только ближайшие медвежий и ближайший бычий рынок в более локальной картине. В волновой теории есть свойство равенства. Как правило, две волны роста из трех а будут примерно равны либо по расстоянию, по пройденному количеству процентов Либо по времени, либо по тому и тому одновременно То есть, рисую 1, 2, 3, 4, 5 И, как правило, первая волна равна волне 5 По каким-либо критериям Особенно это касается того, если третья волна у нас расширенная Теперь вернемся к нашему графику Мы с вами предполагали, что это первая волна Роста всего этого масштабного бычьего рынка Следовательно, после ближайшего медвежьего рынка Пятая волна будет стремиться к равенству с этой волной Но отсчитывать все это дело на графике BLX я считаю некорректно Поскольку сам биткоин у нас впервые появился 3 января 2009 года Тем самым мы можем кое-что с вами измерить Давайте с вами разбираться И напоминаю, что из центра данного круга мы видим совершенно одинаковые движения они повторяются как по местоположению, так и по процентам. Следовательно, если мы сейчас находимся в данном месте, перед началом медвежьего рынка, то относительно прошлого мы находимся в данном месте. То есть после медвежьего рынка 2011 года. Хочу еще раз провести аналогию. Если мы посмотрим в центр галактики и относительно центра посмотрим либо вперед, либо назад то мы увидим одну и ту же картину. Совершенно одинаковые движения и структура будет оставаться неизменной, куда бы мы ни посмотрели. В принципе, здесь даже не существует понятия «вперед» и «назад». Это просто структура, которая существует. И структура эта основана на золотой спирали, на числах Фибоначчи, как и все в нашем мире. Наше ДНК, наше тело, наше мышление также построено на числах Фибоначчи. И мы склонны видеть в числах Фибоначчи а, совершенную структуру и совершенную красоту. Именно поэтому все это также будет распространяться и на рынок. Здесь мы видим абсолютно ту же самую структуру, которая есть везде. Теперь еще раз напоминаю, что мы находимся здесь перед началом медвежьего рынка. И относительно прошлого мы находимся в данном месте по после медвежьего рынка. Теперь отмерим вот это расстояние после конца медвежьего рынка до 3 января 2009 года. Смотрите, калькулятор дни между двумя датами. 3 января 2009 года и 1 декабря 2011 года. Именно в это время закончился у нас медвежий рынок. И мы получаем расстояние в 1062 дня. А теперь, если мы отмерим данное расстояние с предполагаемого начала медвежьего рынка, плюс 1-2 месяца, естественно, то мы получим дату, декабрь 24 -го года а я напоминаю что последние два медвежьих рынка начинались у нас в декабре декабрь 13 декабрь 17 -го. и предполагаемый ближайший медвежий рынок также начнется в районе декабря и если мы отмерим здесь совокупности расстояния медвежьего и бычьего рынка как в данном месте то мы получим дату декабрь 24 -го года вероятнее всего именно в районе этой даты начнется следующий масштабный Медвежий рынок. Единственное, что не учтено, это сам ближайший медвежий рынок, то есть его длительность. Поскольку длительность, естественно, может не совпадать с длительностью данного медвежьего рынка. Мы помним простройство чередования. То есть, опять же, рисую 5-волновую модель. И, как правило, вторая волна будет отличаться от четвертой волны. То есть, если здесь мы видим зигзагообразное движение во второй волне, то в четвертой волне будет нечто другое. И напоминаю, что здесь. Смотрите, мы видим 1, 2, 3, 4, 5, это расширенная третья волна, и во второй волне мы видим зигзагообразную коррекцию, а в четвертой волне мы видим коррекцию в виде нисходящего треугольника. То есть предполагаемый медвежий рынок может отличаться от предполагаемой второй волны в данной модели. Я предполагаю окончание всего этого масштабного бычьего рынка примерно в декабре 24 года. Года. Естественно, чем ближе к этой дате, тем виднее будет Но пока буду придерживаться именно такого сценария Итак, друзья, теперь наконец-то самое важное Подводим полные итоги Я думаю, что я очень сильно загрузил ваш мозг Мне очень сложно было это объяснять И надеюсь, что вы это поняли Очень надеюсь, что вы это поняли Сценарий, естественно, будет постепенно дорабатываться и так далее Итак, что я сейчас предполагаю в локальной картине Это дневной таймфрейм То есть я могу предположить здесь два сценария с одинаковым исходом Это либо сквиз и дальнейшее движение вверх Либо уже отсюда дальнейшее движение вверх а в район 100 тысяч долларов. Это все, вероятнее всего, произойдет в течение ближайших двух месяцев. И далее мы можем увидеть возникновение медвежьего рынка, причем достаточно крупного медвежьего рынка. Чтобы определить вероятное место дна медвежьего рынка, нужно, естественно, пик биткоина. Пока пика нет, определить дно нельзя. Поэтому это мы оставим на потом. Также вы должны понимать, что чем локальная картина, тем сложнее прогнозировать. Существует также вероятность, что медвежий рынок уже начался, поскольку я напоминаю, что мы находимся здесь на числе 21 по Fibonacci, который может означать возникновение медвежьего рынка. Но в запасе у нас есть еще 1-2 месяца. Поскольку это будет масштабный медвежий рынок и четвертая волна по данному теории, то я буду, естественно, скупать все это падение и ждать а, сильного импульсного движения и последнюю финальную пятую волну роста в более масштабной картине. То есть я ожидаю здесь возможное движение вверх, а, возможное, потом медвежий рынок и потом дальнейшее повышение. Поэтому я буду ждать данного медвежьего рынка, чтобы скупать все падение. Я буду покупать альткоины, небольшими суммами биткоин и так далее. И буду ждать импульсного роста и последней финальной пятой волны. Что такое вот этот вот рост небольшой? По сравнению с, с тем ростом, который мы можем поймать Поэтому мой план действий такой Конечно же мы еще можем поймать, как мы и предполагали, движение а, вверх и конец бычьего рынка И далее мы перейдем в медвежку, глубоко в медвежку На этом росте лично я буду избавляться от криптовалюты и переводить а, большую часть фиат Чтобы здесь уже а, более крупно инвестировать Еще кое-что я забыл, друзья, упомянуть Смотрите, то есть мы видим опять же пятиволновую структуру И как правило медвежий рынок совершает коррекцию в район четвертой волны то есть, район данного места. Мы можем прослеживать данную закономерность, данное свойство волновой теории во всех бычьих рынках. То есть, вот у нас четвертая и пятая волна, коррекция до четвертой волны. Здесь у нас четвертая 5 пятая волна, коррекция до четвертой волны. То есть, здесь мы видим падение на 93%. Конечно же, я сам сомневаюсь, что будет такое падение на 93%. Но, тем не менее, по данной структуре все возможно. Если мы увидим падение примерно со 120 тысяч долларов на 93%, то мы уйдем в район предыдущей четвертой волны, то есть вот у нас раз, два, три, четыре, пять, и мы можем в коррекции в более масштабный уйти в район четвертой волны. Вот такой вот, друзья, мой сценарий, моя теория, я буду ждать недержавы рынка, чтобы скупать все падение и чтобы поймать дальнейшее импульсное масштабное движение вверх и выход из этого круга. Это мой сценарий, которого я буду придерживаться. Вы делаете, что хотите, я просто буду говорить, что я делаю. У вас могут быть другие цели, другие сценарии и так далее. Это лично мое видение, и вы не вправе меня за это осуждать. Это то, что я вижу и то, что я буду делать. Так что, друзья, на этом видео подошел концу. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваше мнение, мне очень важно почитать, что вы думаете об этом. Ставьте это видео палец вверх, подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!